Здравствуйте, друзья! Продолжаем наши видеотрансляции. Вот мы с вами ведем видеолисты, плейлисты, в которых я рассказываю, делюсь опытом о том, как начать бизнес. Хочу сейчас включить чат, чтобы вы мне сразу и писали. Это будет очень приятно. И такое вот живое общение. Поэтому... Если вам интересно, пишите мне в чат, вот. и, и мы сразу будем с вами и суммировать. Поэтому я хочу задать вам хочу первый вопрос, где мы можем с вами пообщаться. Это то, вот наши идеи для бизнеса. И главное, бизнес идеи для бизнеса без капитала вложений без без капитала вложений вложений сегодня мы продолжаем сегодня мы э, будем говорить о бизнесе как разнорабочие услуги без вложений. разные услуги точно так же без вложений самое главное что надо здесь здесь единственное что надо это ваше умение значит в чем заключается суть, суть этой идеи суть, суть идеи заключается в следующем если вы имеете определенные способности, например, разбираетесь в бытовой технике, можете починить ее, знакомые с работой сантехника, без проблем поднимаете тяжелые предметы, переносите их, тогда можно предложить свои услуги людям, которые нуждаются в таковых услуг, услугах. Какая же, в принципе, актуальность в данного, данной идеи? Жизнь человека устроена таким образом, что иногда ему необходима, просто необходима помощь. Женщины не могут переносить тяжести, тогда на помощь приходят грузчики. Не каждый мужчина может самостоятельно произвести электромонтажные или строительные работы. И именно такие проблемы и призваны решать некоторые некоторые фирмы, которые предоставляют разнорабочие услуги. Такой бизнес не предполагает первоначального капитала, а доход может быть принести, может принести довольно существенный. Как же реализовать данную идею? Самое главное, ваша задача написать красивое и привлекательное объявление о предоставлении своих услуг. Чем оригинальнее вы подойдете к этому, тем больше вероятность, что вас заметят. Речь не идет о развешивании объявлений хотя, на подъездах, хотя это тоже э, неплохой способ э, сделать бесплатную рекламу. Можно разместить на всех интернет-досках э, интернет -дос, в бесплатные объявления, точно так же, естественно, можно и напечатать. Это, в принципе, тоже неплохая идея. Напечатать, и вас увидят очень многие на остановках, возле супермаркетов, на бесплатных досках объявления. Вы печатаете, предоставляете свои услуги сантехника, либо грузчика, либо то, что и чем вы умеете заниматься, какие услуги вы умеете делать. Перед тем, как начать бизнес, необходимо проанализировать спрос на выбранную вами услугу, узнать о конкуренции, рассчитать рентабельность этого проекта, ну, одним словом, подумать. Если вы уверены в успехе, тогда можно регистрироваться как индивидуальный предприниматель, размещать рекламу, закупать минимальный набор инструментов и начинать зарабатывать. Это если есть небольшие деньги, поэтому их можно вкладывать. Как мы знаем, доход зависит от цены на ваши услуги и количества заказов. Если работа будет выполняться качественно, то через некоторое время клиентская база расширится, а прибыль, прибыль увеличится. Итак, рассматриваем следующую бизнес-идею. Это Значит, мы говорим о первой. Разнорабочие услуги без вложений. Значит, какие это могут быть услуги? Подытожим. Услуги сантехника. Так, что еще может быть? Грузчик. Грузчик. И другие подобные услуги. То, -то, то есть мы здесь уже разобрались, какие вот такие вот, то, что мы умеем делать. Значит, очень привлекательная идея ⁇ это свадебный визажист, либо парикмахер на табу. Значит, свадебный визажист. Или парикмахер на нам. Значит, поднимем именно вот эту бизнес-идею более, в чем заключается эта суть идеи. Значит, суть данной идеи заключается в следующем. Без вложений этот бизнес будет считаться только если вы обладаете уникальными навыками или прирожденным талантом. В парикмахерском деле или в искусстве визажиста, визажиста. Если вы окончили курсы парикмахер, э, парикмахера-визажиста, подготовьте портфолиум, создайте свою страничку в соцсетях и собирайте заказы. Придумайте скидки для невест, ихних мам и сестер. Это тоже будет очень интересно. В чем же заключается в данном случае эта бизнес-идея? Невеста, как мы знаем, это украшение любой свадьбы. Поэтому макияж и прическа должны быть на высоте. Сделать качественный мейкап и привести волосы в порядок может только профессионал. Неудивительно, что в сезон свадеб у парикмахеров и визажистов нет свободной минуты. Очень часто, кроме невесты, Просят сделать прическу ее родителям, подружке. Это дополнительные клиенты, для поиска которых мастер не прикладывает никаких абсолютно усилий. Ну, то есть это интересный бизнес, но вместе с тем э, он не постоянный, потому что свадьба был, бывает раз в жизни, э, один раз в год цветы сады цветут <смех> один раз в жизни, поэтому э, здесь надо быть, как и в каждом бизнесе, постоянно на чеку. Значит, в чем заключается реализация данной идеи? Во-первых, придется получить определенные навыки работы, прослушав соотве соответствующие курсы или пройдя практику у профессионала. Mm -hmm. Существует множество бесплатных онлайн-курсов, которые можно найти в интернете. Во-вторых, Необходимо зарегистрировать свою трудовую деятельность. Ну, конечно, на первых порах можно обойтись и без этого. Для начала, пока набить клиентов, пока научиться работать. В-третьих, нужно закупить необходимые инструменты и материалы. После этого остается разрекламировать свои услуги и искать клиентов. Но такой бизнес, как я уже сказала, он имеет сезонный период. Характер. Поэтому заработки могут быть нестабильными. Прибыль зависит от качества, от качества выполненной работы, цен и количества клиентов. Бесплатные площадки для рекламы и услуг их есть очень много, поэтому главное желание и работать, и умение. Значит, рассмотрим следующий бизнес, следующую бизнес-идею. Это очень любимая мной. Значит, мы ее напишем. Идея следующая. Значит, идея для бизнеса. Называется очень прекрасно «Хэндмейд». And made. Made. То есть то, что мы имеем, наше хобби, наше хобби мы превращаем в бизнес. Значит, в чем заключается э, суть э, этого метода? Значит, суть данной идеи заключается в следующем. Если мы умеем шить, вязать, вышивать, что-нибудь клеить, делать, делать красивые игрушки, тогда самое время превратить свои хобби в инструмент зарабатывания. Продавая свои шедевры, можно очень даже неплохо заработать. Актуальность данного, данной бизнес-идеи заключается в том, что данный бизнес в домашних условиях без вложений особенно актуален сегодня среди домохозяек и безработных леди. Handmade – это разнообразные изделия, созданные вручную мастером. Это индивидуально. Это могут быть красивые поделки, аксессуары для волос. И многое другое. Такой товар находится на пике популярности сейчас, потому что каждая вещичка является уникальной и неповторимой. Товар ручной работы чаще всего покупают в качестве подарков и сувениров. Поэтому спрос для, для них всегда большой. Зарабатывать на продаже изделий собственного производства может каждый. Мама в декретном отпуске, студенты, пенсионеры. Самое главное – это желание и немного таланта. В чем заключается реализация данной идеи? Для начала необходимо определиться, какие именно изделия вы будете создавать. Например, это какие-то заколки, например, это может быть фото книг, это могут быть... Поэтому для начала надо просмотреть, разобраться и просмотреть несколько обучающих роликов, по созданию фоток них необходимо обязательно приобрести небольшой минимальный набор материалов и инструментов. Ну а возможно они и дома окажутся. И в таком случае немножко умение э, смекалки и получается шедевр. Продаем его через интернет или любым удобным способом. Главное в таком бизнесе, найти пункт реализации продукции. Вот э, таким, образом, таким образом мы с вами рассмотрели несколько бизнес-идей сегодня. Вот, я надеюсь, что э, они вам понравились, вы напишите о них свое мнение, подписывайтесь на мой канал, пишите мне предложения, пишите свои э, темы, бизнес, предложения для наших следующих следующих видеотрансляций для наших следующих плейлистов. Будем общаться, будем разговаривать. Я вас люблю. Подписывайтесь. Пока-пока.